Иди пиво бухаю. Ого, подруга. Иду ищу Леру, короче, я не знаю где. Она сейчас со мной по телефону разговаривает. В общем, у нас сейчас такая движуха. Привет видео на ютубе тоже классно спасибо большое килеру я не знаю где она возможно она меня где-то видела но я ее вот, Видишь, же там блин уже где-то идет клетка сейчас посмотрим где они тут дерутся. что вы там делаете да я хотел посмотреть как они валятся Все, уже кому-то валянули. Высоцкая Лена. Как дела? Хорошо. бухают они реально уже бухают пиво им всего по 13 они уже пьют и шифруются ребята все лиза я патя все увидит твой это пиво Да не, ребят, это как шутка. Реальная шутка. Это просто минеральная вода. А можно звонить с фотками? Ну, можно. Привет! Я как дела у тебя? Я знаю. Что, попало в глаз? Меня? Кто? Низа. Чего? Больно. Да ничего, но ну не больно, а но для наоборот приятно. Посмотри, как Нет, круто делается. Больно. Да ладно. Боль. А у меня не, не нас что? У меня, кстати, пальцы сломаны. Кто? Ты. Ты что? Он мне сегодня на пальцы специально наступил, у меня теперь целые пальцы болят. А тебе просто не надо ко мне лезть. Я же тебе говорю, ко мне лезть, а тебе буду пальцы не ломать не надо, я тогда шалок, ух, ты, ты мне ко мне лезешь По ночам Я тебе <с пальцы ломаю Она лезет ко мне ногами Бьется, руками бьется Постоянно ко мне Вообще Сейчас лучше, правда? Еще лучше Так так ты мастер, давай ты будешь косички делать и будем на этом бабки зарабатывать Кто умеет такие делать косички Обязательно сейчас пишите это в комментариях Мне просто интересно, может кто-то из вас еще умеет Потому что вот В действительности красиво выходит Она а мой парикмахер теперь на угу. ага. Что была, какая, быть техничкой Помнишь когда-то, ну в детстве да Ты говорила, я хочу Я хочу быть уборщицей Говорит Ребята, я ничего не знаю, мне было 3 года Ой. Класс. Ты на Амазонку похожа. Ух ты, какая! Прикольно! Вы видели? Две минуты и все. И готовая притча. Две минуты. Не, не две, чуть больше. Три минуты. Ребята, за две минуты ей сделали вот такую вот косичку. Вы представляете? Две минуты у нее косички. Класс. Прикольно. Я отпустил ее, как я обещал, ребят. Вы все в прошлом видео, где я там суд над дочкой, да, папа и дочка в суде, посмотрите это видео. Да. Вы все все-таки проголосовали ее отпустить, ее не наказывать. Я ее так и не наказал. Я так и сделал. Я ее отпустил. Так как просили вы. Вы наша одна большая семья, и мы вас послушались. Ты лучше расскажи, как в глаза тебе попала, подруга твоя. Сыпнула этот фиги, фигни эти, Короче, фиги, блядь. Краску холли. Ну Сним. как тебе с этой холли? Тебе в глаз попало? Плакала я видел. У меня слезы прощали, так просто бекло У тебя же так синее, я смотрел, выходила, полностью Я только когда пришла домой, но ну, ум умывалась У меня просто так из глаз краска начала вытикать Жесть Ребята, вот и наступил финал нашего долгожданного конкурса На беспроводные наушники Беспроводной пауэрбанк А в следующем конкурсе мы разыгрываем Вот такой вот iPhone. -ки. Ребята, будет iPhone, кто-то выиграет Все-таки iPhone, Так что обязательно бегом бежите в наш инстаграме, что делаете? Подписывайтесь Подписывайтесь быстренько на страницу видео бэйби 18 тысяч 18 тысяч человек Прокружали почти полтора часа Да, час 25 Запомните на будущее Час 25 уходит, чтобы вот так вот 18 Пальцем 18 тысяч комментариев пролистать У нас в инстаграме Под постом конкурса Я уже сегодня буду спать И я вот так вот буду делать Либо вот так вот, либо вот так вот буду делать Ребят, ну это жесть. Вот вы сейчас видите все. Это последнее, больше нечего. Вот самый первый, кто человек оставил, условия были отметить друга. Правильно? Поставить лайк на этом конкурсе. Ребят, вот вы сейчас видите, я вас прогружаю все до верха. Вы сами видите, сколько комментариев. Не выключи, сейчас, Боже, не дай бог, да. Лера мне говорит. Только, только не дай бог Сделать свайк в сторону и все будет заново Ну что ж, давайте разыгрывать И начнем мы с поведатора Откуда начинаем? Боже, я вот кручу-кручу Просто кручу. Это будет... кручу. Сейчас... Сейчас это я наверх выйду, на самое, чтобы вы посмотрели Ребятки, вот этот пост Вы видите Комментариев просто Жо полное Ну вообще полная жесть Ну что, сверху, снизу, где начинаем? Просто кручили листали Давай тогда сейчас первый. Делаем Начинаем сверху. С пауэрбанка. Давай с павербанка. Давай с павербанка. Все, окей. Начинаем. Ты останавливаешь? Да. Окей? Да. Готовы, ребят. Раз, два, три. Поехали. Отпускай. Отпускай. Да. Отпускай. Давай. Даша. Даша. Виноградная. Да. Смотри, сколько куча бляна подмечала. Угу. Наша винаградина. Она через одного О -о -о. пошла. Может, еще... О -о -о. О -о -о. Молодец, девочка. Ты нас услышала. Правильно. Так, заходи, подписано. На Надо было больше друзей. Заходим на тебя, дорогуша. Да, подписаться, отвечаю. Подожди. Подписано, все. Ты на нас подписана. Поздравляем. Ты выигрываешь вот этот вот Powerbank. У тебя есть ровно три дня. Связаться с нами. Отослать нам свой адрес, и мы отсылаем тебе этот Powerbank. Да. А так, дальше. Наушники. Бери наушники. Все, дальше я вышел. Умничка, мы тебя еще раз поздравляем. Откуда начинаем? Снизу. Просто листай дальше. Просто В, дальше? Да. Ну, поехали. Стоп. Не, давай еще, еще, еще, еще, еще. Ну, пусть кто-то... Ну, что, останавливаешь, не? Не хочу. Лера, надо... <кл> <кл> не хочешь. Давай, давай. Ты сразу, когда я отпущу палец? Ну, no, ну. No. Сейчас будет конец. Ты что, до конца ждешь? Пипец, давай, вверх поднимаем. Давай. Ну не хочу. Ну давай, Ли. Убирай. три четыре, Давай, быстро останавливай. Каженка. Коженка? Угу. Вот это. Да. Коженка 22. Да. Вот она Вот она если... отмечала, вот она отмечала, вот она отмечала. Да. Вот она отмечала. Тоже. Тоже. много отметила. Ну что, заходим, смотрим. Подписаться в ответ все. Подписаться в да. ответ, она подписана на нас. Да. Ну что, Коженко, наверное, прав, правильно я тебя назвал. Извини, конечно, если я неправильно назвал вашу. Нет, кни... подожди, Кощенко. Или Кощенко. Ну, да, короче, Костенко. в общем, если Кощенко, значит так, не имеет значения. Жалко, ты закрыла свой аккаунт. Угу. Наушники. Выигрываешь ты. Поздравляем тебя. 5 три дня связаться с нами. Но в следующий раз мы делаем конкурс на iPhone. Мы делаем конкурс еще на одни беспроводные наушники. Еще на один пауэрбанк. Но следите за конкурсами. Будьте подписаны на нашу любимую соцсеть. Это Instagram. Окей, ребятки, ну что? До следующего видео. До, До следующего видео. рэпа. Всем, всем пока! Ого, подруга. Ползаешь, молодец. Ого. Ого. На коленях ползает по всей кухне, ребята. Вы видели такую Спартанка и прям. Телефон совсем. Ты там весь узнает, и денег не что ли? Сначала тебя стало. Ну, ой, мы все рады. Ура! Ура! Я побею. Конечно, гулять ты сейчас пойдешь. На месяц дома можешь погулять. Ага.